Я есть, дает задание пунктиром наполнять себя опытами, методами ребенка-родителя. Она не настаивает, но если нарушает, что результат болезни тела неуспешность в социуме. В новом мире будет ли различие психотипа и энергообмена? В новом мире, конечно же, не предполагается такого различия, потому что такое различие оно безусловно часть программы, внутренней программы сознания, когда сама душа, сама я есть, говорит о том, какой опыт ей нужен в этом воплощении, То есть что не достает до целостности, какого конкретного опыта. В зависимости от этого и формируется психотип. Психотип это эффект. Эффект построения личности, характера, отчасти выбора судьбоносной линии, отчасти. Считается, что это программа наименьшего сопротивления. То есть в среде, в которой ты живешь, с подобным восприятием реальности, с подобной коммуникацией с реальностью легче и проще будет добывать недостающий опыт. И понятно, что когда приходится применять алгоритмы противоположной как бы стороны, бинерной стороны, становится сложнее. То есть сложнее преодолевать сопротивление среды, сложнее преодолевать внутреннее сопротивление, свои собственные предпочтения и так далее. И это постоянное напряжение. То есть, выражаясь как бы языком психологии, сознание находится в бесконечном стрессе постоянном стрессе, что рано или поздно, конечно же, вылезает и в болезнях тела, и в болезнях психики, и в успешности в социуме, потому что так или иначе планку срывает. Поэтому надо хорошо знать свой психотип и понимать, что это подспорье, это такой тебе навигатор, GPS-навигатор в этом мире. Он ни к чему тебя не обязывает, кроме как того, чтобы пользоваться. Ну не хочешь пользоваться, не пользуйся, отключи. Но приготовься к тому, что ты можешь заплутать по дороге, что ты можешь перепутать маршрут и так далее. То есть все, что на жизненном пути и как на обычном, в обычном пути может случиться с автомобилистом-водителем, то то же самое может случиться с человеком, который отключает навигатор. Так это дело и воспринимайте. Можете, конечно. Да? У меня например, есть один знакомый юрист, который принципиально не читает новые законы, которые выходят с толкованием. Он говорит, что же я дурак, что ли, что мне это разжевывать это надо? Я сам себе разжевываю. То есть он себе вот выстраивает такие жесткие условия понимания. Хотя есть огромнейшее количество литературы, которая уже выходит с уже как бы готовыми разжеванными механизмами применения. Да? И, конечно, ему бывает сложно, но он так, так лучше учится. Поэтому можно, конечно, выключить эту программу, да? но надо быть готовым, что базовый опыт ты ну, будешь набирать дольше, а значит, то, что в концу жизни можешь что-то не успеть, это, скорее всего, так оно и есть. Потому что по одному и тому же маршруту иногда приходится крутиться не, не, не, не годами, пока не выйдешь на нужную дорогу. Если это необходимо вам для, для собственного внутреннего убеждения, что так правильно, делайте так, никто ни на чем не настаивает. Это подспорье. Психотип родитель и ребенок это подспорье. Это не карма, не обременение, это помощь, которую можно пользоваться, но можно и не пользоваться. Но если вы не будете пользоваться, помните, что это перепрошивка как бы собственного, собственного GPS на ходу. Вот, Какое-то время вы не будете ни тем, ни тем. Душа проходит в стадии ребенка и родителя, потом родителя и ребенка. Как понять, повыше чуть, чуть, как понять, насколько душа старая или молодая, и если она сейчас в теле с энергообменом родителя и ребенка. Смотрите, значит, программа изначальная предполагала действительно такую простоту. Ребенок, родитель, универс. Но поскольку реинкарнация сейчас происходит постоянно, то есть мы все время приходим не получить опыт родителей или ребенка Фебы или Диониса, а через какое-то время просто добрать какой-то опыт, так и получается, что приходишь то родителям, то ребенку. За опытом конкретно. Да? Добрал опыт, ушел. Поэтому стопроцентно утверждать, что только так и никак иначе в данном случае нельзя. Да, что старая душа, это обязательно родители, люди, там, уже, уже, уже маг, уже универсал. Старая душа может прийти и в... с психотипом ребенка. Другое дело, что старая душа очень быстро на этом возьмет опыт и очень быстро уйдет. То есть такие люди долго не живут. Совсем долго не живут, Но ну, если это не, не удерживать искусственно или не образовывается какая-то еще одна дополнительная задача как бы по ходу пьесы. Бывает по-разному, коллеги. Сейчас такое огромнейшее количество вариаций, что утверждать бинерно только так и никак иначе, это было бы, нелепо. было бы нелепо. Алгоритмы сейчас развиваются очень стремительно. Мы, кстати говоря, в этом немало поучаствовали, да, по крайней мере, а озвучив, и продолжая озвучивать эту парадигму родитель-ребенок, мы даем возможность человеку задуматься над этим. А то, над чем человек задумается, тот способен понять и, как следствие, изменить.